Денис, приветствую тебя! Привет всем! Наш традиционный эфир с тобой для четверга. Обсуждаем рынки, смотрим на них с учетом новых водных. Этих водных сейчас достаточно, потому что у нас есть возможность с тобой обсудить рынок в условиях крайне насыщенного экономического календаря. Буквально вчера заседание Федрезерва. Сегодня тоже скучать не придется. Впереди заседание Европейского Центрального Банка. И в этой связи предлагаю коснуться сегодня того, что происходит с долларом, разобрать ситуацию с европейской валютой перед тем, как ЕЦБ огласит свое решение по ключевой процентной ставке. Можем посмотреть сегодня еще и золото, учитывая, как красиво в последние дни ходит этот инструмент. То есть сейчас котировки 2034 доллара за тройскую унцию, но видели уже и новые максимумы. Так, кстати говоря, ну, чуть-чуть, если говорить о финале этой недели, после сегодняшнего Европейского Центрального Банка, не забывайте, друзья, что завтра еще нонфармы, поэтому их закрытие недели тоже будет с перчинкой. То есть вполне возможно, что будут мощные движения прямо до окончания всей пятидневки. Так, ну что, заседание Федрезерва. В принципе, каких-то новых неожиданностей, скажем, сюрпризов так и не последовало. Ставку повысили на 25 базисных пунктов в соответствии с ожиданиями. Но учитывая, что буквально до начала заседания Федрезерва, по данным Федвотча, эта вероятность такого решения составляла 90%, даже больше, ну, понятно, что ФРС решил не мутить воду и дать рынку то, на что он настроился. По поводу комментариев, собственно, Паула, что же он такого сказал, из-за чего... Вера в доллар у тех, кто все-таки рассчитывал его выкупить, несколько, ну, стало не такой уж и прочной. В принципе, американская валюта, как мы вчера прекрасно видели, оказалась под давлением. Давай параллельно включу демонстрацию экрана, как раз индекс доллара. Индекс доллара текущей котировки 100.71, и мы снова ниже поддержки 101 пункт, но еще не на заветной цели, которую я поставил лично для себя еще несколько недель назад, это закрепление ниже планки 100 пунктов ровно. Хотя, честно, признаться, фундаментальный фонд для этого достаточно. Но ну, было бы совсем классно, конечно же, если бы ФРС вчера дал конкретное, сделал конкретное заявление о том, что довольны да, с текущим циклом уже в ужесточении монетарной политики и ставки дальше расти не будут. Но, к сожалению, ФРС опустил нюансы и не стал комментировать перспективы, опять же, дальнейшего повышения процентной ставки, отметив лишь, что решения заранее не принимаются, регулятор адаптивен, он реагирует на те условия, которые складываются, если макроэкономический фон заставит резерв пойти на... Решение, которое будет предполагать уже проявление мягкой экономической политики, то американский регулятор это сделает. Но вот На что обратили внимание многие аналитики, они, как правило, пресс-конференцию и речь которые готовится заранее, сравнивают с формулировками прошлого заседания. И если два месяца назад, мы помним, была такая формулировка, что ставка должна достигнуть ограничительного уровня, чтобы быть достаточно, чтобы тормозить инфляцию, и для достижения вот этого ограничительного уровня ФРС может позволить себе дальнейшее ужесточение монетарной политики. В этот раз эта формулировка как таковая отсутствует. И на вопросы Паулу от журналистов по поводу того... Разделяет ли он точку зрения, либо придерживается цели э, двигаться э, по пути вот, ограничительной политики? Павел отметил, что, возможно, ставка уже находится на ограничительном уровне, либо около того. Но ну, здесь выводы можно делать, конечно же, неоднозначно. Это может быть и сигнал того, что все ФРС больше повышать ставки не будет, или это может быть сигнал просто, что ФРС взял паузу. Но паузу он точно взял, потому что сейчас вероятность повышения ставки в июне, в июле, она стремится к нулю. Я интерпретирую это как все-таки. Первый маленький шажочек, ну все начинается с малого, в сторону смягчения экономической политики. И когда-нибудь там, либо в конце этого года, либо в начале следующего, может замаячить перспективу снижения процентной ставки, что вполне актуально сейчас, учитывая, что происходит с американским банковским сектором. Поэтому у меня доверия, Денис, к доллару сейчас нету, я считаю, что его нужно тащить ниже, Особенно, ну, может быть, я немножко посомневался бы, если бы после ситуации с First Republic банком ситуация был в банковском секторе стабилизировалась. Но у нас, опять же, после этой истории сейчас всплыли новые Value National банка по и еще Key Corp. То есть они следующие кандидаты на вот это банкротство либо потенциальное поглощение. По этой причине я хочу напомнить, друзья, как рынок ранее реагировал на кризис первой волны в банковском секторе активно распродавал доллар. История повторяется, мы это знаем. И сейчас моя рекомендация ⁇ тащить индекс доллара совместными усилиями ниже 100 пунктов ровно. На противовесе золото пользуется спросом. Мы увидели сегодня открытие с гэпом. По сути, рывок в район 2078 долларов за происконсу. Все цели выполнены и перевыполнены. Ранее то, что комментировать относительно потенциала заработок на рынке драгоценных металлов, золото себя прекрасно отработало как защитный актив, который помог пересидеть смуту, связанную с вот этим кризисом банковского сектора. И если, опять же, спроецировать все, что я сейчас сказал про банковский сектор на золото перспективе, то, возможно, золото будет дальше пользоваться активным спросом. Золото будет получать поддержку на фоне слабости доллара, и еще рыночный сантимент по-прежнему, даже несмотря на такой мощный рывок вверх, мы видим, что по сантименту Амаркетс толпа 74% трейдеров по золоту по-прежнему шортит, то есть верит, что все, пиковые значения уже пройдены. Я думаю, что после коррекции, которая может продлиться в до выхода данных по Non-Farm Perils, золото возможно где-то снова стабилизируется в районе 2000 долларов за тройскую унису, и там уже можно будет снова откупать с дальнейшему восходящему движением вверх и с акцентом на новостной фон, связанный с развитием событий в американском банковском секторе. И что касается европейской валюты, сегодня, конечно же, день ЕЦБ. Ждем решения по ставке в 12.15 по GMT. А через полчаса после этого пресс-конференция руководства ЕЦБ Кристин Лагар. Ставку повысят, насколько сегодня узнаем. Я мыслю амбициозно, думаю, что... Могут выходить 50 байсных пунктов, особенно после последнего роста инфляции в прошлом месяце 69 9 до 7%. Но даже если ЭЦБ все же решит действовать так же, как и Резервный банк Австралии на этой неделе и ФРС, и повысить ставку на 25 байсных пунктов, я все равно считаю, что это фонд достаточен для того, чтобы евро дальше продолжил пользоваться спросом и нацелился уже на движение в районе отметки 1.12. Короче, я рекомендую... Рисковать сейчас по евро, покупать с целями, которые были названы, с учетом того, что этот актив сегодня может оказаться самым динамично растущим. И в качестве еще одного аргумента, почему все-таки дорога вверх открыта, это также сантимент, но здесь он более красивый даже, чем по золоту, потому что я вижу значение, что 84% трейдеров в сортах по европейской валюте, конечно же, рынок должен пойти по пути наименьшего сопротивления, то есть вверх. Так, Денис, слово тебе. Так, отлично, меня уже видно. Экран грузит. Значит... Видно. Ага. Все, прогрузило, да? Да. А, по поводу евро. Значит, здесь у меня мы ну, я придерживаюсь таких же приблизительно идей, как и ты, то есть, что движение у нас вверх все-таки продолжится, приблизительно 1.11.30 у нас находится значимый весьма уровень. Для сопротивления, то есть вот этот диапазон, там же у нас и по опционам верхняя граница совпадает, да и в целом как бы, этот диапазон очень сильный, плюс по опциям есть и еще выше там зазор вплоть до 1.118, поэтому я думаю, что туда ну, особо ничего не мешает по цене добить. Вот, и после этого уже пойти в более-менее такую значимую коррекцию. То есть сегодня у нас ЕЦБ, да, я тоже, кстати, просматривал мнение аналитиков по поводу того, что на полпроцента собирается делать повышение, но принципиально это сейчас даже особо не, ничего Образили. не поменяет, что 0,25, да. что 0,5, потому что вообще ЕЦБ, немножко, если сравнивать его с ФРС, то их агрессия в плане повышения и таргетированной инфляции немного отстает все-таки от ФРС. И поэтому я думаю, что они будут в итоге нагонять. Вот. Поэтому, ну, кроме как роста, я пока с текущих ничего не вижу. Продавать на чем, где, зачем, пока тоже ну, я не вижу для этого условий. У нас есть очень крупное вот профильное накопление внизу, как раз вот в этом диапазончике сделано, вот видно четко, где профиль находится. Так что... Основной, основной приоритетное движение у нас по-прежнему остается вверх. Плевать против ветра в данном случае, ну я бы очень не советовал бы этого делать. Если появится какая-то кульминация, сильный выброс, как по золоту, например, это одно дело, но пока что ничего этого нет. Соответственно, в противовес, то есть 56 процентов евро содержится в индексе доллара при его синтетическом расчете у нас что есть сейчас ну, там какую-то локальную коррекцию могут сделать то есть там примерно середину диапазона дело в том что здесь вообще в принципе такой накопительный сегмент который начался у нас еще с середины апреля месяца то есть считаю вот третью неделю мы внутри диапазона движемся и общая идея у меня на продолжение снижения то есть в районе сотки. Круглый уровень, хотя я его цена ни разу не видел, на самом деле, он больше для нас трейдером психологический. Вот. Но все же, да, есть потенциал для дальнейшего снижения. Сейчас, вот, как раз в области такой сильной поддержки находится, но чем дольше цена ударяется, проторговывается в районе сильной поддержки либо сопротивления, тем больше вероятности того, что это будет пробито. А с учетом того, что здесь было сделано еще и перекрытие вниз вот этого всего сегмента, но ну, я не вижу другой вариант, кроме как продолжение снижения. Вот эта коррекция вверх, она может быть и меньше. То есть, ну это я сейчас так приблизительно показал в середину, но она по факту может подойти вот к этому локальному небольшому накоплению и дальше двинуть вниз. Так что здесь противовес индекс доллара относительно евро, то есть ну, только такой у меня сценарий. Соответственно, евро mm -hmm. может там локально немного откорректироваться и потом уже пойти вверх на добой, после чего уже реально буду ждать на такой более серьезный, более глобальный разворот. Очень интересная ситуация по золоту. Дело в том, что золото, вот у меня, как раз, уровни отдельно стояли в районе 2070-2075. Это исторические максимумы прошл... прошлого года и 2020 года. Красиво, реально очень красиво протестировали вот такой вот тенью. И с учетом того, как зафиксировался у нас вообще дневная свеча, то у меня, точнее зафиксируется, а то у меня огромный, есть... Вероятность того, что движение вниз у нас будет гораздо сильнее, то есть это уже предвестник разворота. Да, по опционам там есть за что еще зацепиться, но цена далеко не всегда доходит до прям граничащих сильных уровней урав... диапазонов. Если она к ним подошла, да, это конечно усиливающий сигнал, что да будет разворот, но Изначально я вот ждал как минимум тест вот этого диапазона Мы его получили, причем с очень большой точностью мы его сделали То, что здесь нет крупных объемов, ну это неудивительно Потому что движение было фактически ночью сделано И причем очень быстро оно было сделано Так что здесь, ну в, в этом плане ничего сверхъестественного нет Вверху будет ли добой вот сюда, там на 2090-2100 После вот такой свечки я не уверен Я вообще не уверен Скорее всего, здесь дадут нам внутренний какой-то откат. Вот если более конкретизировать, я подозреваю, что что-то наподобие вот такого будет движения. То есть здесь у нас зонка покупателей как раз находится. Сейчас, сейчас, сейчас я ее покажу. Вот она, то есть зонка покупателей сюда попадает, затем внутренний откат, вот как раз на вот этом внутреннем откате я буду смотреть, потому что мы получили, то есть, сложный пробой даже не, не только локального уровня, но и стратегических, исторических экстремумов. А при этом как бы, ну, я никогда не оценил там с позиции толпа не толпа потому что это все как бы, очень такие условности но по факту здесь огромное количество находилось это по стакану ордеров было видно в нациями то есть большое количество лимитных ордеров было то есть они уже сработали благополучно и через внутренний откат я все-таки за продолжение такого весьма сильного серьезного снижения единственный момент нужно вот эту вот конкретно точку прям поймать, где это лучше всего сделать. Потому что с текущих, ну, риск, очень большой риск получается. Нам даже стоп некуда особо ставить, кроме как вот за уровень э, 2080. Но, блин, как-то, ну, как-то Очень большое значение. Там под 400 пунктов э, получается стоп при относительно там 800 э, тейки. Ну, я таки, с таким соотношением не работаю. Поэтому я предлагаю вот здесь вот, вот момент внутренней коррекции, когда будут проходить. Вот здесь вот сделать уточнение и потом все-таки на продажу, на перехай, ну я думаю уже вероятность небольшая, не исключаю, но все-таки считаю вероятность этого уже невысокая. Угу. Денис, спасибо тебе за рекомендации. Я думаю, что самые, наверное, динамичные, и интересные инструменты на текущий момент мы с тобой разобрали. Ну, особенно в свете предстоящего заседания Европейского Центрального Банка. Очень рассчитываем то, что этот анализ вы будете использовать, друзья. Если будут какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Денис, ну а мы, как и всегда, будем держать руку на пульсе. В следующей неделе это заседание Банка Англии, оно как раз состоится в четверг. У нас будет возможность утром провести с тобой эфир. Вот как раз в следующий четверг, если... У тебя будет какая-нибудь интересная картина по анализу. Обсудить фонд было бы неплохо. Еще раз тебе большое спасибо, что нашел время, подключился, обсудил рынки. И хорошего тебе закрытия недели и выходных. Спасибо. Спасибо. спасибо. Взаимно тебе тоже. Ну и, конечно же, для наших подписчиков. Торгуйте с умом, соблюдайте риски и ждите ЕЦБ, так как ждем его мы. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.